Айс, что за спешка? Она тебе что-то сделала? Эта глупая лисица захомельчила мою мачу-монаку, которую я припрятала! Ясно. Значит, вот о чем гласила пророчество. Стоп! если морда хвостярута свою, бери! Что такое, китаро? Ты знаешь, где она? Нет! Ты же знаешь, как меня бесит эта лиса! Всем привет, друзья! Хочу посоветовать вам лучшую хентай-игру «Кунтворс». В ней вас ждет эротичная атмосфера, приятный геймплей и очень красивые тяночки. Ссылка на игру находится в закрепленном комментарии. Обязательно поиграй, тебе точно понравится. Это ты нам? Вам, вам! Прекрасной парочки на гондоле! Загляните в мой магазин. Она назвала нас парочкой. Ой, как неловко! Эй, неотразимая Ламия. Вы идеальная пара для своего спутника. Из вас выйдет отлично. Доктор Гленн, давайте заглянем. Смотрите, какая она милая. Ты ведь не считаешь себя моей женой. Их личный знак. Рео! Как я счастлив, что люблю Реллу. Я так счастлива. Правда, еще завидую, ведь у меня такого знака нет. Мелкая старошенцы! Как она не понимает? Одна ошибка и древние роны уничтожит весь мир. Это же магия, одна из древнейших цивилизаций. Использовать ее... Для таких мелочей, как проклятие мелких неудач? серьезно? Да что её! Ты видела Рин? А, да. И где вы встретились? Я же хотела скрыть, что ходила к учителю в, в городе. Посреди города. Прямо посреди... Тору. Я уж думала. Не трогай сюря, они же пока! Если ее. Еще не успели созреть. Такие не едят. Сестричка, У меня во рту хиплет. Вот, попей водички. Из Иногда выходите из дома. Я не пойду! Ни это за что на свете. Я расскажу, что случится с моими мирными каникулами, если я пойду. Я уверен, что услышу крики Ханадори вдалеке. Потом Цукимия скажет: Рад видеть тебя! Нет, ты не можешь быть совпадением, чушь возьми! А я уж было начал думать, что дела совсем плохи. Все хорошо, что хорошо кончается. Шеон, ты меня поняла? Шион! А с этим что делать? Вот какая! Сейчас ветер вонет! Размерить не можешь? Не могу! Я и так еле-еле держусь! Я много сражался в тайном подземелье. Все получится! Нору! Ты в порядке, Нору! Не переживай. Сейчас подлатаю его лечением. Теперь попробуем еще разок. Она не учитель демон, она просто демон. Прости, яйца не ждут. Стоп. Что? Я яйца? Вот так выручил, спасибо. Эти оголделые домохозяйки вселили в меня ужас. Больше никаких распродаж. Дашим уйти? Уйти? Кому? Добро пожаловать. Свежих кирпичей не хочешь? У них на берегу засада!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 Ну, э, мой эмбрион, он, как бы... В общем, его зовут Аркенсель. Радуга! Какое как крутое имя! Э, ну, а моего эмбриона, он, ну, как бы... <сесс> <сесс> Ого! Вижу, вы проголодались! Позвольте <сесс> мне угостить вас завтраком! Сейчас же пойду к стойке и сделаю заказ! Это ты черек использовал? <сесс> <сесс> Я? Ну, и сам толком не понял. И не ожидал как-то. Прямо повторил то, что и сказал. Так, мальчишки, вы сейчас себе только хуже сделаете. Извини. Прямо как ни раз, жуткая. Я тебя слышала. Жуть! Вы человек с многообещающим будущим, получившим медаль драконов-близнецов, которая не даровалась никому уже два столетия. Что скажете? Уверен, когда речь заходит о владении копьем, мне не равных. Ты что вытворяешь? А ну пошел! Дома будешь им размахивать. Стойте! Вокруг постоянно будут претенденты вроде этого парня. Неужели никто не хочет помочь? Я могу тебе помочь. А? Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста! Пожалуйста! Он ну, устоять! Да что не так-то? Я всего лишь добрый подень! Это я и вчера слышала. Даже если придется потратить все очки, я ищу как ее возьму? Первым делом.. На первый взгляд это обычный камень, но если я использую оценку сюрприз. Камень. Ха! А, ну и ну, оценочка, ты такой шутница. Покажи на что способна. Ладно еще раз. Оценка. Камень. Суджата и святая Екатерины все тренируется. Она не переутомится? Это вряд ли. Капитан вон бегает без остановки. Интересно, что там слушает Девамина? Возьми да спроси. Нет уж, спасибо. Ой, а она как будто уроки делает. Может, экзамен? Что с ней? Даже не спрашивай. Она как будто... Ой, извините меня. Сомер! Как, как я мог так поступить? Напугался. Все я уж думал, всё троп. Живой. Ну у вас кровь идет. А, да, я слабенький просто. Не волнуйся. У меня вечно кровь идет. О, ну, как раз повод волноваться. Ну что я могу поделать? Мои пальцы станут липкими от персикового сока, если я сам его почищу. Довольно твоей эгоистичные болтовни. А я не волнуйся. Съешь этот очищенный персик. Гура.